Yeah, Белграде. Наташа Веге нас встретила. Зайчерск, вкусно, видимо. Ну все, все видео дальше, мы едем отдыхать. Друзья, всем привет! Начинается новый выпуск дневника фаната» и мы находимся в Белграде. А за моей спиной культовое место, это храм Святого Савы. Этот выпуск будет немного отличаться от того, что мы для вас делали в том году. В этом выпуске мы постараемся рассказать о тех местах, которые нужно посетить обязательно в Белграде, тем э, нашим уважаемым подписчикам, которые впервые собираются ехать в Белград в какое-то, может быть, в ближайшее время. А во-вторых, естественно, мы посетим вечное дерби. Мы знаем, что у нас в море достаточно большое количество людей и многие из вас не подписаны на наш канал. Поэтому, друзья, я вас прошу сделать три простых вещи. Первое – это нажать на красную кнопочку «Подписаться на наш канал». Вторая вещь – это поставить сразу же авансом лайк этому выпуску. А третье – написать какой-то легкий комментарий. Также моментально, например, там «Звезда чемпион», Белград там топа, не знаю, там кучер молодец. Ну, в общем, найдете что написать. Меньше слов, больше дела. А, небольшой гайд по Белграду и вечное дерби. Первое место – это храм Святого Савы. Ну, вы прекрасно, наверное, слышали все, да, об этом месте. Сейчас мы зайдем, поставим обязательно свечки, а, покажем вам небольшую перебивку. И пойдем дальше. Поэтому те, кто собирается в Белград, в ближайшее время первое место на наш, именно на наш личный какой-то взгляд, по нашему мнению, это храм Стоу Сава в центре Белграда. Друзья, мы начинаем новый выпуск «Дневника фаната». Надеюсь, вам будет интересно. А мы вместе с вами кайфанем от этой поездки. Ну что, братва, погнали. святой Святую ну то есть полностью информацию можно почитать, естественно, на Википедии. Вот ну, так скажу то, что я лично знаю, что вообще этот храм является крупнейшим на Балканах, а также одним из крупнейших вообще в Европе и в мире. Вот, на самом деле место очень такое сильное. Оставим свечечки за семью, за здоровье, за всех вас и пойдем дальше. Друзья, продолжая наш выпуск, сейчас мы идем по улице князя Милыша. Такая, ну, одна из известных улиц в Белграде, в том числе. Напротив здания правительства Сербии находятся те самые дома, которые, насколько я знаю, не восстанавливают специально. Ну, многие видели фотографии, и в том выпуске, который мы снимали в октябре, также рассказывали. Для сербов это также ключевая история в городе, поэтому и это имеет место быть. Собственно, еще одно место, которое мы советуем к посещению, если будете гулять по Белграду. Друзья, гуляли дальше по Белграду с ребятами и заскочили на какой-то лютый спот. Поняли, слово выучил? Спот. Здесь, э, это вообще, по-моему, задний двор школы, типа детская площадка, вот такая, футбольное поле здесь. А, написано Белград. Россия, Сербия. Между ними написано СБГ. Ну, короче, сейчас рубанем с пацанами футбол. Просто детишек тоже нужно немножко под, ну, подразвлечь, так сказать. В любом случае, у нас осталось немного динаров. Ребятам подарим еще динары, дадим им денежку. На мороженое, там, на шоколадку, на сникерс. Чтобы не просто так все это было. Ну что, погнали. господа церемония награждения Андрей короче три лучших футболиста Сербии прямо сейчас давайте поступим следующим образом у нас есть немного денег и мы сделаем пацанам подарок мы даем вам на общак вот тысячу динар мы оставим на пиво после выследования процедуры должны быть а ребятам даем денежку латя руки руки ставим <р explode> ну что, все, друзья, на этом футбол закончен, мы идем дальше. Все сделаем, конечно, без проблем. Запишем. Все, обнял. Давай, на связи. Опять снимаешь? Друзья, ну, поскольку сейчас Максим меня подловил в, в, в момент моего разговора по телефону с друзьями из винлайна. Поэтому придется рассказать вам одну небольшую новость. Ну, вы уже о ней все знаете, наверное. Кто не знает, повторимся. В закрепленном комментарии внизу под этим выпуском будет ссылка. Переходя по ней, вы можете получить фрибет до 10 тысяч рублей, если вы крутанете барабан. А также там нужно будет выбрать любимую команду. Поэтому хотим сказать еще раз спасибо нашим братишкам из Винлайна за то, что они просто вот в один момент сказали, ребята, давайте делать вместе качественный и хороший продукт. Вот. И мы, я надеюсь, что его делаем хорошо. Если мы делаем его хорошо, поставьте лайк обязательно. Белград радует. Хорошая сегодня погода. Погода меняется, как вы видите, как мое настроение. Стою вроде тепло, а трясет все равно, трясет. А трясет еще почему? Потому что мало лайков под видео, мало лайков, друзья. Но это же не сложно, просто клик, и все, и этот парень мощный, такой вот, хорошенький, плотный, жирненький, залетает под это видео. Всех обнимаю, а мы идем дальше. Друзья, следующая наша локация в Белграде – это парк Калимегдан. Один из старейших парков в Европе. Также здесь находится река Дунай, которая сливается с рекой Сава. Такая обзорная панорама на одну из частей Белграда. Также здесь находится Белградская крепость. В общем, красивое место, хороший парк. Здесь можно приехать, погулять, пофотографироваться, естественно посмотреть на эти прекрасные виды то есть на закате здесь вообще бомба поэтому советуем совет от дневника фаната можно сделать график какой-нибудь нет максим совет от дневника фаната вот третье место первым советуем. и как вы понимаете часть тик так вот, а вечно все, все ближе и ближе поэтому парк Кальмигедан 100 процентов советом к посещению Что, друзья, короче, уникальные кадры от фаната, потому что, ну, как вы знаете, да, сербы очень категоричные. Радуются приезду русских. Для вас заказал, бля, подписчики мои любимые, бля. Это как многие говорят про сербское гостеприимство, вот, блядь, во всех красе. Короче, друзья, как мы уже вам говорили, делаем небольшой гайд, и, как вы знаете, сербы очень категорично относятся, ну, вообще к вопросу, там, записи видосов каких-то, каких-либо. Но вот сегодня наши друзья из Ультры, наши братишки, они два дня уже гуляли с сербами, приезжали греки. Все вместе они правильно да, говорю? Вы все ну, как бы, хорошо провели время, и сегодня. Мы находимся в одном из районов Белграда, который полностью вообще он просто он, не знаю, он за амбассадорен, за людьми, кто болеет за звезду. Тут вроде куда ни плюнь, везде просто граффити старинные звезда. Суть и граффити совместно с парнями, да, из звезды. Да, но решились играть в Белграде, что довольно-таки редкое явление для краснобелых московских фанатов спасибо большое парням из дели которые нам дали добро на то чтобы мы сделали это графти графти делают ребята из ультры совместно с коллективом, коллективами вопросы и ДСВ. то есть тоже спасибо большим парням все вместе делаем во славу великого могучего спартака и наших братских отношений с сорвяной звездой Слушай, типа, если у нас там в Москве, когда, ну, мы вы что-то рисовали, там нашли стену, поехали, там бомбанули, да? Ну понятно, что у нас там нет такого, как у них здесь. Да, да. Районы, да, там и так далее, которые закреплены за пацанами. А, это место вам как? Да, вот ну, про губить, да, да, да, процесс происходит так. То есть э -э мы извили желание сделать совместную работу, где мы продвигаем нашу дружбу с сербами-звездой. Сказали об этом ребятам из Белграда. Они сказали, да, не вопросы и предоставили нам место, предоставили нам, по сути, возможность там, купить краску. Все, и, собственно, теперь мы реализуем крафти. что закончилось наше э, мероприятие стой друзья которое... <связывая> <Ты чёрт? связывая> <связывая> <связывая> короче максима слепил очень сильно нарисовали граффити прошлись по району с ребятами из сербии как я уже говорил они не дают никаких интервью но с ними можно походить поснимать то есть без проблем они кстати, нас знают и передают вам всем привет наташ привет привет <смех> <смех> Слушай, ну, ну во-первых, небольшой резюме, краткость мастером, но потом с твоей. Э Последний выпуск, про который мы снимали привет, здесь. Привет, привет. Да, сейчас мы перейдем к приветствиям. Давай. А, вы все видели этот выпуск, кто не видел переходить по подсказке, она сейчас перед вами выскакивает. У нас всем понравился выпуск, на самом деле, да, где-то нам что-то, может быть, не сказали, так как просто ну забыли, да, было в суете. В общем, получили оценку 5, что сказали ребята, которые живут здесь. А сначала привет или оценка? Да, сначала оценка. А потом же посмотрим, судя по ответу, будем ли мы приветствовать. Ладно, хорошо. Выпуск здесь зашел прекрасно. Никаких нареканий не было И, как говорит Василий Вячеславович, вопросов к Сереже не было Послушай, Наташ, ну придем к приветствиям Ребят, собственно, Наташа Веги Привет, привет, Очень много было теплых слов, Наташа, сказано Ты что-то посмотрела, поулыбалась, наверное Здесь посидела, порадовалась, что тебя все помнят Собственно, опять-таки напоминаем про Наташу конечно, я всегда очень рада, когда ты приезжаешь Тем более, как ты говоришь, это уже традиция Надеюсь, что она будет, да, потому что пока только второй раз Еще мало Наташ, ну, выпуск, пока я еще вечный дерби не начала. Мы пытаемся рассказать со своей стороны легкий гайд по Белграду. Что посетить, куда съездить там, ребятам, кто впервые ну, собирается поехать в Белград. Берем машину в аэропорту, рент-кар, платим все это и просто сипим бензин и уезжаем путешествовать по целой стране. Потому что Сербия это не только Белград, это целая страна. И Боснию можно еще и захватить, потому что э, граница вам без Виза, визы. Да. Да. Без визы. Да, -да, да, да, да, да. Горы, реки, озера. Uh, местные кафаны. Опять твоя любимая моя еда. Мы работаем над собой. Слушай, вокруг Белграда какие ближайшие города есть, где ты была, собственно, и куда первое дело Ну, не город, а часть города Земун. Земун – это австрийское немножко поселение бывших времен, которое еще сохранилось. Ближайшие города – это Новый сад, 70 километров. Мой совет – просто брать карту, строить точки до прилета в Белград и путешествовать. Вот ты живя здесь, какие то можешь дать какой можешь дать совет ребятам? Ребята, мой совет очень простой. Будьте людьми воспитанными, благородными, такими, как вас воспитали в вашем домике, в семье. Ведите себя хорошо, и тогда ни у кого никаких проблем и нареканий не будет. Сила. Наташа, я был рад тебя видеть. Снова. Взаимно. Снова. Ребят, напишите также в комментариях: привет, Наташа. Думаю, ей будет очень приятно. Мы идем дальше. Да, я все читаю. Наталья Борисовна все видит. Да, поэтому, Наташа, еще раз огромный жирный лайк действительно спасибо тебе что нас во первых встретила в аэропорту во вторых отвезла нас на своей маленькой уютной машине с подожди еще вот, дорога домой будет еще дорога Давай домой завтра. поэтому обнимаю тебя спасибо ну, друзья. Да. Вот, друзья Наташа пока, лайк пока. а мы идем дальше друзья немного переключились на видео для телефона от телефона потому что здесь сами понимать атмосфера бомбовая куча людей тут полный запрет на видеосъемку поэтому чтобы никого не провоцировать Снимаем сейчас для вас на телефончик Небольшие перебивки И уже на стадионе будем снимать нормально, качественно на камеру Короче, ну, по атмосфере Ну, все должно быть понятно Вообще каждому, даже кто еще ни разу не был В Сербии на вечном дерби, как, как и я Но тут такая тема, что куча вообще Куча пацанов из звезды что-то вокруг гремит, короче, петарды, все взрывается, куча полиции, очень много полиции, атмосфера, то есть здесь через дорогу от стадиона небольшие кабаки сидят, ребята выпивают, заряжают в сторону стадиона, в стадион стоит народ, им отвечает, блин, короче, атмосфера сумасшедшая на самом деле, а, по, по поводу видео, ну, просто не обессудьте, тут, тут этого не, тут это не принято, тут очень грамотная дисциплина того, что не хватает нам, скорее всего. То есть у них есть вот определенные люди, которые там снимают видео да, для тандели Там, там 2-3 человека, да, условно. Вот. Один из них наш друг Горан. Горан, тебе привет. Поэтому все. Остальные все телефоны убрали. Стоят, общаются. Туда-сюда, выпивают и идут на стадион. Короче, друзья, идем по с нашими братишками и будем уже готовиться идти на стадион. ловить небольшую нарезку и потом, как говорится, ну, друзья, с моей сейчас триумфальное возвращение баннера Спартак Ультрас. Все вы знаете эту историю, когда смогли вернуть свой баннер, если так это можно назвать, а это можно так назвать. Поэтому баннер Спартак Ультрас не было очень долго. Очень долго его не было на стадионах, и сейчас за моей спиной он окажется. Поздравляем парней из Ультры, поздравляем всех краснобелых болельщиков с возвращением в Бразилию. Друзья, ну что, мы пришли на стадион, и, соответственно, за моей спиной сейчас находится трибуна север, которая практически уже коробочка, как говорится. В общем, мы уже сказали, что вокруг стадиона просто был как дурдом, и все, вокруг гремит, куча скорой, полиции. В общем, потихонечку ребята доходят на стадион, где сейчас начнется уже, собственно, футбол через 20 минут. За моей спиной, повторюсь, трибуна «Север», а перед моими глазами в 100 метрах находится гостевая трибуна «Гарбарей». Начинается жара с первой минуты этого матча. Трибуна горит, взять какие-то ферверки, салюты, но это просто мега топ на самом деле. Это заслуживает отдельного лайка, это заслуживает комментария. Как об этом атмосфера? По мне, ну, просто, блядь. это просто мега топ. Опять эти эмоции, которые я испытывал в октябре в этом выпуске, испытывал сейчас. Блин, надеюсь, вы сможете, кто еще не был, попасть на вечный дерби. Это, это, это даже не праздник. Это просто какая-то фантастика. Начало матча. Ну что, друзья, продолжаем наш выпуск по, так скажем, гайд по Белграду. Но ну, вы, наверное, понимаете, какое место нужно в Белграде посетить 100%. Это стадион Маракана. Это желательно матч э, дерби, вечное дерби. Ну, конечно, тут, в принципе, на таком, более-менее, ключевом матче ну, атмосфера чуть не хуже. Поэтому финиш этого выпуска... По тем местам которые нужно посетить мы останавливаем здесь вы напишите в комментариях кто был в белграде куда нужно съездить потом сделаем топовую подборку и выложим отдельный пост в нашем телеграм-канале ну, слезы счастья были скажу вам честно Все подняли, так называемые, бумажки, да, только какие-то фольгированные, я не знаю, пакеты, что-то. В общем, никто до сих пор их не опускает, все их держат, шизят. И что самое интересное, это было именно на 30 й минуте этого матча. Символично, перед Северной Дракоцей, 30 минут матча. Ну, посмотрите просто, просто посмотрите. Не стоп, не стоп, я не могу быть стартером, я не могу быть стартером, я не могу быть стартером, я не могу быть стартером, я не нужно ничего говорить по не Drive, won't stop, won't stop. Друзья, очередной перешел от братишек э, Звезды. Вы можете в очередной раз поднять, здесь просто нет никакого стоп-слова, не знаю, контроля. Просто трибуна горит на вечном дерби. На поле рубка, на трибуне красота. Давайте наслаждаемся еще видео немного. И фуз будет подходить к концу. Еще пару слов обязательно скажем. к концу. Собственно, надеюсь, вам он понравился. Поэтому поставьте обязательно вот этих парней вверх. Напишите комментарий, как вам этот выпуск. Мы сделали максимум. Мы сделали то, что смогли. Спасибо. Хочется сказать всем нашим братишкам из Сербии, которые нам помогли сегодня попасть здесь, сюда на дорожку. Не буду говорить имен. Отдельный респект нашим братве из угры который также выбралась массово на это вечное дерби. Мы могли видеть фотографии в нашем телевом канале и видео. Также хочу сказать спасибо нашим друзьям из Винлайна, которые, собственно, помогают нам в наших выездных форматах, поэтому все сами знаете, ссылки находится в закрепленном комментарии, переходим к этим марабану, да, дальше по списку. В общем, и также нашим друзьям из Traveling Crown, которые в очередной раз с нами съездили в это путешествие и разделили такой, скажем, легкий быт этой недели, когда мы были в Сербии. В общем, друзья, с вас поддержка, подписка на канал, обязательно комментарий, лайк, делимся этим выпуском с друзьями. Очень надеюсь, что многие, кто из вас сейчас смотрят и не был на вечном дерби, и вообще в Белграде обязательно приедут, посмотрят наш выпуск и воспользуются нашим каким-то советом. Это был дневник фаната, с вами был Сергей Кучер. Друзья,